Всем привет! Возвращаюсь к крану BitFan. Здесь никаких существенных новостей нет. А кран, как и положено, выплачивает. Очередную выплату я и хочу продемонстрировать. Вывел я 254 тысячи, заказывал 28 февраля и 1 марта они пришли. Ну, как по регламенту и положено, в течение суток. Напоминаю, для того, чтобы вывести, вам нужно зайти в свой аккаунт и ввести пароль и только после этого вам можно вывести свои средства досматривайте ролик а я на этом прощаюсь с вами всем удачи до свидания пока